Дамы и господа, всем здравствуйте! Всех приветствуем! Суд Карма Йоги Беленицкий. Лекция для второго курса. Конечно, это война дурацкая. Она сбила все планы избила весь учебный процесс. Понятно, что помбу, под бомбами сильно не позанимаешься и не практикуешь. Ну и во время санкций тоже нужно как бы денежку делать, чтобы семью кормить. И тоже особо не попрактикуешь. В США тоже куча проблем, поэтому как бы приходится решать текущие вопросы. Итак, но тем не менее на все ваши вопросы, когда вы ставите вопросы и пишете вопросительные знаки, я нахожу время ответить раньше или позже. Лучше позже, чем никому. Итак, я смотрю на лекционный материал второго курса и на те вопросы, которые вы задаете. Тема лекции сегодняшней – это ответ на вопрос, как бы чем конкретно заниматься, и, и что конкретно делать вот по самому минимуму. Итак, мы с вами разговаривали, что первый курс – это общий обзор по всей тематике, это карма, это чакра, это реинкарнации, это духовное развитие, это цивилизации, это… Законы развития личности, законы жизни на земле, их много и много разных дисциплин. Это чтобы удовлетворить полностью любопытство в оккультизме, пруша, прокрытие, путь по мирам, устройство всех миров, в той мере, в которой это можно рассказывать без практической части. Из практической части на канале первого курса есть несколько медитаций то есть из последних это медитация на воду чуть раньше медитация на огонь и там еще раньше была шавасана подробная медленная у меня была такая кукла акупунктурная с точками и каналами и вот я эту куклу укладывал и давал текст шавасаны последовательный ну и перед этим там есть несколько медитаций на океане это практическая часть. На уровне второго курса мы договорились до того, что на каждом уровне должны быть свои навыки. И эти навыки строятся как стеночка, кирпичик на кирпичик. И я понимаю, что многим некогда и не хотят строить эти кирпичики. Они хотят пробежать по всем навыкам. Чек, чек, чек. У меня это есть, у меня это есть, у меня это есть. Но в итоге каждый такой человек добирается до тех навыков, которых у него уже нет. Или во всяком случае человек думает, что они есть, эти навыки не работают, Ну и тогда наступает испытание водой, холодной воды, и получается, что нужно все сначала начинать. Итак, если говорить о пути, то... На уровне первой инициации, это самый главный навык, освоения состояний, четырех состояний шавасаны, и между ними вы как бы начинаете менять то тяжесть, то легкость, то парение, то полет. Самое важное в этом, первое это состояние легкости, потому что когда вы практикуете и вышли и поняли, что такое второй мир, при даже самом хорошем астральном контакте, если вы не можете брать состояние легкости, то же самое, как с астралом, вы случайно попадаете в астрал, а потом уже сидя, вы пытаетесь осознанно попасть в астрал, то есть войти в те же самые состояния. С точки зрения биологии, это означает, что вы настраиваете мозг на то же самое состояние полета в шавасане, то есть альфа стейт, когда вы попадаете в астрал в сидячем положении с напряжением мышц спины чтобы держать спинку прямой вот когда вы медитируете на второй мир идете по второму миру практически отрабатываете по судьбе нужно достичь в этом втором мире состояния легкости состояние легкости то есть вы легко идете по второму миру и легко, как можете, зарабатываете. Идея вся в том, что когда у вас есть план, что делать, когда вы не знаете, за что хвататься, это означает, что у вас очень много незаконченного. А когда вы регулярненько подчищаете свои хвосты и подтягиваете хвостик к голове, у вас незаконченного практически нет. Это все текучка идет такая. И это вот состояние легкости. Если вы профессионал, знаете, что делать, и знаете ваши источники дохода, откуда к вам приходят деньги, то вы настраиваетесь и находите работу, за которую вам оплатят. И в этом во всем нужно достигать состояния легкости. Если у вас это тяжело идет, как состояние такого пятидневного запора, извините за сравнение, то в этом случае второй мир, естественно, не пройден, потому как у вас должен быть список клиентов, номера телефонов, имейлы. И когда у вас какой-то застой, то вы начинаете всем писать. Естественно, самый простой путь завлечения – это снижение цены. Какое-то это уже зависит от вас. Или же за ту же цену вы даете какую-то дополнительную бесплатную услугу. Но вы ищете, каким образом вы можете привлечь. Самый легкий путь ⁇ это не поиск новых клиентов, а привлечение старых. А дальше старые клиенты должны привести вам новых клиентов. Для этого вы должны оставлять им фразы в голове или повторять их фразы, когда вы выясняете, что, что вам дало прохождение второго мира. Если вам это что-то дало, вы формируете какую-то фразу. Эту фразу вы можете подкорректировать, и повторяя несколько раз, чтобы человек ее запомнил, пробуете спрашивать еще раз, еще раз, и дальше человек уже эту фразу, держа в голове, он ее где-то применяет и употребляет. И таким образом вы получаете клиентуру. Нужно только вот эти формулы составлять. Точно так же работают все заклинания. Вопрос балансированности формулы. Состояние парения в Шавасане. Зачем оно нужно и к чему оно ведет? Состояние парения в Шавасане на уровне первой... Инициация ⁇ это как бы переходная такая стадия между легкостью, состоянием легкости и полетом. И в полете у вас сначала скорость, а потом появляется другая категория ускорения. И когда это ускорение достигает определенной величины, вы попадаете в астрал, что и называется случайное попадание в астрал или неосознанное. Состояние парения. Зачем оно нужно? Наверняка вы видели картинки на интернете, где показано, тело человека лежит, валяется на полу, выходит серебряная нить из пупка, и есть призрачное такое тело, астральный двойник. И вот эта вот серебряная нить, она так вьется-вьется, подключается к этому астральному двойнику, и фактически Шавасана... Кроме того, что она приводит вас к первой инициации, к случайному попаданию в астрал, эта практика на каждом ее этапе, в каждом состоянии, она во что-то развивается. То есть, состояние парения. Сначала вы пытаетесь, тонкие тела, вы сознанием остаетесь в физическом теле на полу. А тонкие тела вы как бы выбрасываете. И пытаетесь через эти тонкие тела, вот как вы руку тянете, например, и чувствуете стенку, да? А можете взять какую-нибудь палочку и палочкой почувствовать стенку. А теперь представьте, что вы на дне бассейна глубокого с длинной палкой пытаетесь нащупать какой-то упавший предмет. Где он? Учитывая сопротивление воды и учитывая трудности если это достаточно глубоко и дно просматривается плохо, то как бы вы пытаетесь почувствовать. Но состояние, когда вы палку через сопротивление воды двигаете, они другие. Вот точно так же вы используете эти тела как инструменты. Вы пытаетесь выйти и прочувствовать состояние потолка. Вот появляется ли у вас какое-то состояние, когда вы эти тонкие тела подводите к потолку той комнаты, где вы находитесь. Второй вариант упражнения, когда вы сознанием пытаетесь выйти из тела и вот взлететь вверх и почувствовать приближающийся потолок. Другой вариант этого упражнения, когда вы пытаетесь как бы сесть тонкими телами, тело ваше остается, а вы делаете вот как бы... Ваши остальные шесть тел, чтобы они сели, как бы вышли из физического, и вы должны почувствовать себя в сидячем состоянии, при этом ваше тело физическое лежит на земле. Эти все упражнения, они идут и планировались войти в методику третьего курса, чтобы в шавасане, как в результате научиться выходить из собственного тела. Никакой фантастики в этом нет, я множество раз в лекционном материале ссылался на книжку, там 200 с чем-то страниц Рамена, которая называется «Самовнушение» и что там еще. Эта книжка была издана давно, еще в 60-х годах, когда он был заведующим кафедрой Алматинского медицинского института и практиковал раджа-йогу, но естественно под коммунистической идеологией в среде Алматинского медицинского института со своими студентами и аспирантами, врачами. И Ромен достаточно научным, но и параллельно с этим... Доступным языком он описывает все состояния, включая статистику, цифры, результаты экспериментов. Математический аппарат, который он использует, он минимальный, потому как доктора, вы же сами понимаете, это не физики и не математики. Поэтому, когда у вас есть такой научный труд, кандидата медицинских наук, врача, заведующего кафедрой медицинского института, то вы совершенно по-другому относитесь к этой мистике. Вторая книга, которую нужно было освоить, мы много раз говорили, это был первый вообще в истории Советского Союза учебник, который назывался «Парапсихология и современное естествознание». Авторы два доктора – наук Дубров и Пушкин. Ну, естественно, это не тот Пушкин, который написал Руслан и Людмила и Евгений Негин, Не мысля гордый свет забавить, вниманием, дружбу возлюбя. В книжке парапсихологии, современное естествознание, там нету прямых ссылок на Шавасану, но там есть интервью которые Дубров и Пушкин брали у людей, которые демонстрировали не просто так, а в научном сообществе. И там однозначно, так как там был академик Козырев и академик Спиркин, а это означает, что там присутствовали сотрудники госбезопасности, люди по сути по своей военной. Ну, с определенным уклоном в разведку, конечно же. И, естественно, это было очень интересно Советскому Союзу пугать загнивающий Запад своими успехами в парапсихологии. Так вот, те интервью, которые брали два доктора наук Дубров и Пушкин. Ну, и если вы не знакомы с фамилией Академика Козырева и Академика... И, и Сыркина... Э сейчас, не Сыркин, извините, Сыркину Панишады переводил. Один был академик Козырева, второй, ну, я вспомню, вам скажу. То есть я без бумажки. Да. Но несколько академиков СССР занимались парапсихологией. И вот там есть очень много ссылок на шавасану, как на упражнения. Там есть ссылки на литературу параджа-йоги, в основном на Радха-Кришнана. То есть... Эти все состояния, они вполне достигаемы, и состояние выхода из тела, оно достигаемо. Другое дело, что как только вы пытаетесь выйти из тела, вдруг выясняется, что привязанности, ссылка на Патанджале, они как бы мешают вот этому выходу из тела. Эти привязанности, они идут, мы апеллируем чакральной системе к нашей. Потому что, начиная со страха, страхи в основном Младхара чакра, инстинкт самосохранения, это как раз Маладхара и есть. И эти страхи, они в нас бушуют, до тех пор, пока мы начинаем моменту мора, помня о смерти. У буддистов и у всяких каратистов и ниндз там есть, ну и самурай, кодекс самурая, да, самурай ищет смерти. То есть, конец это чье-то начало, как пел Высоцкий, и идея. В том, что чем дольше мы живем, тем больше мы привязываемся к этой жизни. И есть куча фильмов фантастических про таких долгожителей, которые переживали века целые. И им приходилось прятаться, потому что э, люди, у которых есть много денег, они собирают артефакты. И сейчас вышел сериал, называется «Сэндмен. Песочный человек. Человек песка». И там показана семья, где он как бы король снов, а его сестра это смерть, а другая сестра желание, а третья сестра это блаженство. И вот у них вот такая вот семья, и они каждый был рожден для чего-то. И естественно, тот, кто их родил, передал им определенную силу то есть определенные ситки. И это была их работа или по всей планете, это не оговаривается, или как бы на каком-то участке данной планеты. При этом в этом сериале демонстрируются еще люди, которые, ну вот там был такой товарищ, производная от этого короля снов, мастеру снов, по книге по моей, который назывался «Ночной кошмар», и вот этот вот ночной кошмар, он плодил людей уже, которые в буквальном смысле выпивали человеческую энергию, использовали разные инструменты на живых людях. И они сами были живыми людьми, они старели, но они выпивали энергию, и об этом во многих книжках описывается – что те палачи, которые были во все времена, которые получали удовольствие от пыток, они жили очень долго, потому что они питались энергией своих жертв, которые были в полной их власти. То есть это как раз вот те, которые нашли вот такой свой нестандартный источник энергии. При этом там показываются семьи, Людей, которые как бы обычные люди, но и необычные, которые насобирали столько денег, что им уже как бы некуда было их девать, и они занимались коллекционированием, собирательством. Начинается все, естественно, с материальной духовных ценностей Пятого мира, картинки, скульптурки, да, подлинники, всякие манускрипты. А в итоге потом это приходит к артефактам. Естественно, что и в настоящее время за всеми этими артефактами идет серьезная охота, как за плутонием и ураном. Но и вот показывают... Сейчас, извините, секунду, не на то нажал. да. И показывают вот эти вот семьи, которые все друг друга знают, которые достаточно долго живут, потому что они обмениваются артефактами, или продают друг другу. И эти фартефакты несут защиту, энергетическую защиту, излечение от болезней, вечную молодость. Естественно, что на каждом артефакте есть какое-то конечное количество энергии. И вот это вот конечное количество энергии, оно артефакт может настраиваться, то есть выдавать. В артефакте много, может быть, энергии, да, и он выдает одному человеку вот эту вечную молодость, ну, как шагреневая кожа. Если вы читали, да, и в курсе, кто ее написал, шагреневую кожу, то для определенного человека определенное количество раз. Ну, и вот такой артефакт гуляет, и все, кто его приобретают или достигают, они понимают, что они могут определенное количество раз использовать вот эту пиковую даму тройку семерку туз да и вот этот мастер снов он как бы понимает к чему эти артефакты могут приводить и он работает вот с одной из таких семей которая три его источника силы песок его шлем короля снов и там что-то еще у него было и вот эти вот три артефакта и, и рубин, который накапливал энергию. И вот эти вот три артефакта, когда его поймали в ловушку этого мастера снов, за всем стояла его сестра, которую называют дизайн, желание, она его заманила в ловушку для того, чтобы провести определенный эксперимент, который она готовила достаточно долго, потому что по фильму вроде как она, а потом оказывается, что это Он. Мужчина-женщина с золотыми глазами, и оказывается, что этот мужчина-женщина с золотыми глазами от земной женщины родил дочку, которая родила внучку, и вот эта вот женщина, которая внучка, она должна разрушать границы снов который создает, вот этот король снов, она рождена была именно с этой целью, и все вот было так запланировано, чтобы закрутить вот такую вот интригу. Ну, и из-за этой девочки, как бы, чтобы она могла развиться, мастер снов ее бы засек, они проговорили, то есть продали его одной семье, которая собирала артефакты, и так получилось, что у него забрали в три его главных артефакта, и естественно эти артефакты пошли вот по определенным кругам вот таких оккультистов реализованных которые не книжки читают а которые у них достаточно денег чтобы эти артефакты скупать и там показана одна девушка вечно молодая которая торгует этими артефактами продает перепродает между разными семьями и он ее находит но в итоге естественно возвращает себе все свои артефакты, потому что он же все-таки король снов, а это как бы люди погулять вышли. И сестра его смерть. То есть, да, но очень пересекается с хрониками Амбера и так далее. Вот возвращаясь обратно от этого сериала, мы возвращаемся к Ромену, который описывал выход из тела, как научную монографию, ну а дальше получается, можете ли вы свое состояние, которое идет побочным таким продуктом первой инициации, практика достижения четырех состояний в шавасане, развить вот именно вот эту вот часть шавасаны до того уровня, чтобы у вас получилось? Но сначала потолок почувствовать его приближение, потом почувствовать отдаление от пола, вот взлет над полом, парение над полом, потом почувствовать свою серебряную нить, потом постараться сесть в тонких телах, не используя физическое. И вот эта практика регулярная в течение 3-4 месяцев, ежедневной тренировки, если у вас получается состояние парения достигать, в итоге приходит к тому, что вы можете созерцать свое тело со стороны, как вы полностью в полном расслаблении, вы лежите в состоянии парения, вышли из тела, серебряная нить вас связывает, и вы видите свое физическое тело. Естественно, когда вы пытаетесь на этом навыке сделать какие-то деньги, то тут же срабатывает защитный механизм, который это все блокирует на несколько лет, потому что это означает вашу полную неготовность, потому как если вы идете по духовному пути, то у вас не должно быть никаких идей помогать себе ситхами в мире материальном. Иначе получается, вот как нарушение границ снов, то же самое. Если вы научились выходить из тела, вы уже одет. А если вы используете ситхи для достижения материального благополучия, это значит, что вы по второму миру ничего не достигли. Материальное благополучие нужно достигать за счет своей профессии во втором мире, как минимум. Научиться это делать... Потому что, если вы это не научились во втором, то в третьем вам не на чем будет строить свой источник дохода по миру чувств. Ну и после четвертого мира социум заканчивается. То есть вы в своей духовной практике можете кормиться с источником дохода со второго мира. Если у вас получилось выстроить третий, то... Это совершенно другой порядок денег, но если получилось выстроить свою реализацию в четвертом мире, то опять-таки порядок денег совершенно другой, как вы понимаете. Но четвертый мир, если вы уже туда вошли, он занимает все ваше время. И поэтому чрезвычайно трудно, находясь в действующем таком состоянии четвертого мира, еще заниматься какой-то там оккультной практикой, Четвертый мир занимает все, потому что тот трон, который вы получаете, скипетр державу, атрибуты, когда вы достигаете этого четвертого мира, он занимает все ваше время и все ваши сны, и, и все ваше свободное время, потому что желающих скинуть вас с этого трона, это как криптовалюта, понимаете, вы или должны найти свой остров, который сначала пустой, нежилой, он стоял пустой равниной, рост на нем дубок единый. Да? И вот вы можете создать свою совершенно вот какую-то такую страну. Но опять-таки страна без жителей, там нет четвертого мира. Это просто пустыня и территория. Нужны жители какие-то. Потому что именно жители создают источник дохода, ну хотя бы с налога на недвижимость. Начинается примерно так. И получается, что вот у нас один кусочек шавасаны маленький. Состояние парения, оно ведет к дисциплине огромного размера выходу из тела. Потому что вначале вы должны несколько тысяч раз выйти из тела, войти, потом выйти чуть дальше, потом как бы полетать потом выйти сквозь потолок, сквозь крышу, прочувствовать все вот эти состояния, вернуться по серебряной нити обратно в свое тело. Этот механизм возврата у нас есть совершенно автоматически. Потому что мистикой все люди на планете абсолютно, включая собаки, кошек, которые видят сны, и слоны, и лошади видят сны, все владельцы собак знают, что собака во сне и лапами дрыгает, куда-то бежит. И кошки ловят каких-то бабочек, им что-то снится. Поэтому в состоянии сна наши тонкие тела. У нас восемь тел. Восемь тел высокого владыки, созданных вода, жертва совершающая пламя, жрец в телесном облике своем и душах, где семья всякой жизни. Ладно, я это много раз вам уже декламировал. Это стихотворение о, о восьми телах. То есть у нас есть восемь тел. Во сне у нас два тела, физическое и эфирное, остаются, а остальные вылетают. Чем вы больше привязаны к социуму, тем меньше вы видите снов. Чем больше страхов и волнений находятся в вашей вот социальной сфере, тем меньше вы запоминаете те сны, через которые вы проходили ночью. Но сны все видят. Другое дело, что вот эти социальные привязанности, а социальные привязанности мы осознанно проходим в шавасань, когда создаем состояние тяжести. А вот дальше, когда мы создали состояние тяжести, мы переходим к состоянию легкости через расслабление. И вот выход из тела блокируется чем? В первую очередь страхами. Это Муладхара чакра. Страхи могут быть сексуальные, Эта энергия Муладхары распространяется на свадхистхан. Страхи могут быть финансовые, за жизнь, за здоровье. Эта энергия Муладхары в аспекте страха заходит в манипуру. Страхи могут быть потерять любовь. Эта же энергия снизу достигает анахаты, чакры и так далее. И вот простая тренировка парения в шавасане, она приводит к такому интересному навыку выхода из физического тела если это у вас получилось и вы три-четыре месяца практиковали выход, вылет в небо, возврат обратно чем дольше вы практикуете тем больше ощущений у вас набирается каждое ощущение это определенная настройка на какую-то волну бывают люди которые сразу хотят, они пробуют, они сами себе что-то фантазируют но реальных ощущений у них нет Поэтому они их выдумывают. Это тоже бывает. И для многих вот такой путь, он работает на каком-то промежутке времени. То же самое, как если вы закрыли глаза, и вы проговариваете яблоко, яблоко, яблоко, и вы его воображаете, такое кислое-зеленое, то при самом мелком нищенском воображении у вас во рту начинает вырабатываться слюна. И вот это уже говорит о вашей физиологической реакции на работу определенных нейронов. Точно так же, вот если вы представили морковку, да, а потом у вас вкус морковки во рту появляется. Вот это вот оно и есть. Это ваша действующая, живая, работающая нейронная связь. Точно такую же нейронную связь нужно выработать, создать, когда вы пытаетесь парить над полом. Не над своим телом, а над полом. И вот дальше вы набираете ощущения. Ощущения вначале набираются по количеству. Как в хроника Хамбера, они проходили через тени они добавляли каждый раз новую деталь в свою медитацию. Перечитайте хроники Амбера, и наверняка вы пропускали эти все отрывки, как они вот темы для медитации, и они добавляют новые и новые аспекты в эту медитативную практику, и они съезжают в другую тень, потому что они знают, что в Амбере есть вот целый набор вот таких вот вещей. Ну и когда Роджер Железный там раз 10 уже показал вот это вот смещение в сторону амбера, дальше он идет с сокращенным вариантом, и он говорит, сначала пробуем вызвать небо амбера, голубое, бездонно-голубое небо амбера. И амберит, вот этот вот, ну, один из девяти принцев амбера фокусируется на вот таком бездонном, только им одним из, известном, вот таком специфическом голубом небе. И когда это небо сформировалось вокруг того, кто проходил лабиринт, то есть прикоснулся вот какой-то первозданной силе, к первозданной энергии, вот он уже находится в другом, в другом параллельном мире, где вот это небо четко присутствует. А дальше они фиксировались на вызывании вот этого орденского леса, и сосны становятся выше, толще, длиннее. Потом они фиксировались на морском воздухе и таким образом они приближались ближе ближе и попадали в Орденский лес вот точно так же вы набираете в свою коллекцию ощущений различные ощущения от ваших состояний парения и в итоге вы видите свое тело в полном расслаблении на полу вот таким образом то, что я строил, предполагалось к началу третьего курса. Это был аспект личного духовного развития. Ну, а дальше уже вот на этом навыке строилась вся школа чакрального целительства. Потому что, когда у вас появляется навык выхода из вот этого физического тела, то дальше вы уже можете, когда вы вышли из своего тела, то вы можете войти в чужие чакры и что-то там увидеть своим сознанием. Но вы не можете одновременно быть и в своем теле, и в чужой чакре. Потому что об этом писал еще Патанжали, что сознание принимает форму того объекта, на которое это сознание медитирует так как вода принимает форму того сосуда, который ее в себя принимает. И вот это достаточно вот такая четкая аналогия. И вот такой вот был план, но дурацкая война противных лидеров помешала, вместо того, чтобы свои страны укреплять, перестать покупать яхты в Европе и гнобить эту Европу в своих речах, а сами гнобят Европу по телевизору, а деньги вывозят за рубеж. Но это понятная часть, воровство всегда было, и, и до тех пор, пока вот такой объем населения дикий, оно и будет, чем меньше людей узкого круга, которые могут кого-то выбирать, тем меньше вероятность, что они выбирают людей, которые им не подходят. Вот получается, что буквально каждый навык, он является кирпичиком для того, чтобы строить что-то дальше. На этом пока все. Спасибо. Счастья вам.